Хотела установить приложение, но мне стали приходить сообщения, что в парках на Крестовском острове грибы-мутанты нападают на людей, отбирают корзинки. И ты в это веришь как обычно. Ты будешь а ну, вот приходит... мне, скажешь, Коля, смотри, какая новость. Фейковая эта новость, фейковая рассылка Александра. Да. А как? Вот как понять и вообще как потом наказать вот таких людей? Они же пугают вот такими новостями, грибами, мутантов. У нашего эксперта Елены Феоктистова в нашей студии уже появилось. Доброе утро. Да, Елена, Елена скажите, юрист. Кто считается фейковой новостью, и вот такие рассылки, которые Саша сама себе посылает, а потом говорит, что получила, являются ли они фейковыми новостями? Вообще определить новость фейковая или нет, ну, ложная она или нет. А вот ответственность будет нести ваша коллега только в том случае, если будет какое-то причинение вреда обществу или имуществу, или конкретному даже человеку. Как оценить этот вред? Ну, оценивают правоохранительные органы, конечно угу. же. Вы, к сожалению, не можете оценить, но вы должны осознанно подходить к распространению новостей. Угу. И это как раз является ключевой ответственностью привлекать вас, наказывать по административному кодексу или нет. Например, если вдруг вы видите сообщение в соцсетях о том, что дети болеют и нельзя ни в коем случае покупать какие-то продукты или товары... Угу. И то сразу же нужно выяснять, кто источник, да? а кто это сказал, а где эта новость появилась. Угу. Потому что вот именно такая новость, которая вызывает страх сразу же, да? Да. и хочется встать, хлопнуть по столу и сказать, боже мой, да что же это творится такое, надо бороться с этим, угу. она как раз-таки, скорее всего, и будет являться фейковой, потому что они направлены на то, чтобы вызвать как можно больше буря эмоций. Угу. А цели разные, в частности, если там действительно говорят о каких-то продуктах, то это может быть такая грязная реклама чтобы uh -huh. убрать конкурента с рынка uh -huh. а, может быть просто какой-то пиар-ход и так далее то есть тут не угадаешь всех замыслов uh -huh. непосредственно нарушитель кому жаловаться Елена, да. что грозит этим талантливым ребятам uh -huh. Ну, вообще, если вы распространяете фейковую новость, то вот недавно как раз-таки было вынесено uh -huh. решение суда, где оштрафовали двух женщин за то, что они распространяли в месседжах в WhatsApp информацию, что заражена почва после uh -huh. наводнения. Это, естественно, новость ужасная. И, конечно же, она вызвала огромный резонанс в обществе, она вызвала панику uh -huh. и привела к неблагоприятным последствиям непосредственно для людей, и их имущество. Госорганы спохватились, проверили, устранили и доказали о том, что все в порядке, почва не заражена после наводнений, нет там никаких uh -huh. неприятных... и нашли соответственно источники, конечно, заражения, этих... источники распространения. Да, вот нашли, этих, и, да, этих женщин и им выписали каждый штраф по 15 тысяч рублей. Uh -huh. Вообще ответственность пока материальная, это кодекс об административных правонарушениях. Uh -huh. И, то есть, если там, конечно, это гибели приведет, там, uh -huh. конечно, могут какое-то ограничение в передвижении назначить, но пока это только материальное ответственность. Ну, это хороший такой звоночек. Очень часто, действительно, особенно в чатах родительских мамы излишне вот как-то начинают это постить вот родительские эти чаты, истории. Это отдельная история. Если человек с хорошим чувством юмора, не знаю, на 1 апреля расслал, разослал всем новость, что теперь нужно смотреть, я не знаю, там, счетчики на фановые трубы, просто решил по пошутить над населением, могут ли его за это привлечь? Потому что шутка шуткой, а Люди могут волноваться. Если э, действительно есть результат причинения вот, вреда, это ключевое uh -huh. в любом э, действии, да, и как в административном кодексе, так и в уголовном, это всегда является основой, то тогда м, могут привлечь к ответственности, потому что паника она никогда не является на пользу uh -huh. никаким ни, ни, ни обществу, ни гражданам, ни, нигде. Паника это уже, если паника посеяна, значит... Паника, которая в результате привела вред uh -huh. имуществу, обществу как таковому. То есть, мы, понимаете, когда... Вы видите какую-то новость, прежде чем ее распространять, в первую очередь, конечно, нужно узнать первоисточник, uh -huh. да? а там, например, администрация школы сообщает, или там вот срочно там, сообщили из ЖКХ, надо устанавливать счетчики на трубы или да. еще что-нибудь, а... Узнайте, где это, кто первоисточник. Не удается выяснить первоисточник. Тогда узнаете, а, действительно ли новость является настоящей. Вбейте просто ключевые слова в Выискали. Яндекс или да. в Google. Угу. Это займет у вас максимум одну минуту, но зато вы сохраните как минимум свою репутацию и, скорее но всего, Самое главное, деньги. не занимайтесь да. репостом фейковых новостей. Спасибо вам да, большое. Спасибо Короткий большое. блиц вопрос. У нас сегодня вопрос, который мы задаем нашим телезрителям. Занимаются ли они производственной гимнастикой? Существует ли она? У юристов есть да. производственная гимнастика? Встаете ли вы между изучением кодексов размяться вообще а, вообще у юристов есть гимнастика связанная так. с тем что мы очень часто работаем за компьютером и за столом и у нас есть гимнастика связанная с тем чтобы глаза потренировать и потянуться и размять плечевой, плечевой сустав ну, вот плечевой это очень лечит, важно да. Хорошо, спасибо, что вы это спасибо большое или инфектистовый юрист по поводу фейковых новостей не распространяйте фейковые новости потому что на нашем канале самые настоящие правдивые новости